С любовью в сердце Жизнью хваленья жить Бог никого не обманет вераю, мир живи Бог нас ведет ко благу И к торжеству любви Это совсем не просто Да, Это совсем не просто Благословлять людей Даже когда их козни Ищут души твои